Почему женатыми мужчинами нужно встречаться? Совсем буквально года три назад я провела такой эфир, выложила его на YouTube, и там было более ста тысяч просмотров буквально за пару месяцев, а может и раньше. Я уже не помню. Я выложила это видео после прослушивания тренинга павла раков потому что я психолог коуч я обучаю женщин быть счастливыми обучаю мужчинам мужчин быть мужчинами исходя из того что я специалист исходя из того что я женщина мама жена и хорошо понимаю психологии людей психологии мужчин и женщин и через свой опыт через свои трудности через опыт моих учениц и учеников. Прошли вместе с ними, и мои ученики получили здоровые, счастливые отношения со своими любящими и любимыми. Так вот, в, один, в одном из тренингов, который я прошла у Павла Ракова, вы знаете Павла Ракова, это один из ведущих лидеров в сфере отношений, психолог, человек, который помогает женщинам стать женщинами, а не, и не быть служанками, терпилами и так далее. Так вот, после очередного какого-то эфира, под впечатлением проведенного с, с ним какого-то материала, я выложила под своим, под своим именем, от себя, естественно, добавила то, что знаю я как женщина, как опытный человек в своей сфере. И там даже не было... Там даже не было, по-моему, видео. Я даже тогда еще не знала, как видео включить. Это было не недавно, это было давно. Это было несколько лет назад. Не помню сколько. Короче, это видео такое не очень, не очень качественное, в том плане, что нет картинки, нет заставки, не было моего лица, как сейчас. Просто выложила его и выложила. Но я увидела такой шквал обратной связи, и вот поэтому я снова провожу, давно хотела провести опять на эту тему, снова провожу это видео «Почему женатыми мужчинами нужно встречаться». В том видео не все слушали смысл самого видео-аудио, Увидели только по названию, почему с женатыми мужчинами можно встречаться. И процентов 70 людей уже писали проклны. Да ты там такая рассекая, да куда ты учишь людей там влазить в чужие семьи. И там столько было. Мы какое-то время отвечали на эти комментарии, потом просто закрыли комментарии. Но просмотров все больше и больше. Так вот, только единицы слушали это видео, только единицы дослушали до конца и написали свои комментарии вполне адекватно. Так почему же с женатыми мужчинами можно встречаться? Открываю теперь более подробно карту. Еще раз записываю это видео. Для многих женщин, которые замужем или не замужем женатые мужчины это какая-то особенная какая-то часть населения мужского пола у которых у одних есть запрет, страх потому что ну как, это же женатый мужчина как я туда буду лезть со своими э, я же разлучница это грех и на этот счет есть ответ, потому что те, которые не замужем и ищут себе мужчину и попадаются на неженатого, часто влюбляются, слушают их, э, то, что они там вешают, живут иллюзиями. В надежде что он женится так вот мужчина который идет на любовную связь помимо брака 99 процентов не женится они трусы потому что мужчины боятся делать новые радикальные шаги боятся потому что нужно разменивать имущество потому что нужно куча проблем решать с женой. Это редкость, когда мужчина, тем более богатый, состоятельный, пойдет на развод. Основная масса живут в семьях, лепят женщинам то, что они хотят услышать, и они пользуются этим, что женщины хотят услышать, и решают свои вопросы. Так почему же с ними нужно встречаться? Первое, я уже сказала, что большинство мужчин не женятся. И вам важно понимать, что он не женится. Поэтому заранее себе простройте, чтобы хотите от него получить. Хотите любви, секса, внимания? Да. Встречайтесь. И не бойтесь, еще раз подпишу, не бойтесь, потому что он не вещь, он решил, что ему так удобно. И вам нужно понять, что он решил. И вам нужно понять, чего хотите вы. А думать о той женщине, которая там страдает и плачет, конечно в какой-то мере мы обязаны думать про экологию. А мы обязаны думать про экологию. На чужом счастье, несчастье, счастье типа там не построишь. Но с другой стороны, мужчина — это не вещь. Но с другой стороны, женщине важно понимать, что мужчина, сегодня ты его зацепила, а дальше ты собой не занимаешься. А дальше тебе полезно заниматься собой регулярно, и чем выше по качеству твой мужчина, чем он ресурснее, чем он успешнее, богаче, тем больше нужно заниматься собой и быть готовой к тому, что он может умереть. Его могут убить, его могут увезти другая женщина. Поэтому я сейчас не призываю, идите ищите там без женатых. Нет, я сама не любительница а женатиков. Но я просто с ними общаюсь вежливо, культурно. И рекомендую женщинам, общайтесь. Ну, понятное дело, на шею цепляться вам не стоит. Но если мужчина проявляет вам интерес, красиво, достойно, по-королевски, выстраивайте с ним отношения. Но, опять же, думайте, вам нужно идти в эти отношения. Вы хотите чего? Вы хотите временных каких-то радостей, чтобы какие-то вопросы он решил? Да, честно себе признайтесь. Да, женщина, да, будьте готовы, что получите по голове, потому что вы не знаете, какая там женщина. Да, тут, тут тут думать надо головой. Вопрос, надо ли вам это. Но если вы хотите замуж, да, можете выйти замуж, потому что сегодня он женат, а завтра он развелся. Не по вашей вине, там и так уже отношения могли там на ноль сходить. Или она умерла. Это жизнь. Поэтому встречайтесь. Вопрос, как встречайтесь? Думай, головой. Вот о чем я хочу вам поведать. Встречайтесь. Но это не значит, что отбивайте, вот специально отбивайте. Просто думайте о том, что мужчина не вещь. Он выбирает, делает выбор. Идти с вами в любовные отношения потому что ему так выгодно, или идти на какую-то временную связь, и он держится возле своей жены. Но если вы сильно-сильно полюбили его, сильно-сильно вам он нравится, его, конечно же, он, конечно же, можно помочь ему ускорить принять решение. Но очень аккуратно, не манипулируя, не вот эти вот магии всякие, ни в коем случае оно к Богу вернется. Да, это, это нормальная жизнь. Никто никому ничего не должен. Мужчина и женщина, когда строят отношения, они друг друга обещают. Кто-то выполняет обещания, кто-то не выполняет. А даже если его оба выполняют, ну прошло чувство. Дети страдают, глядя на вот эту вот типа семью. И не надо никого как, слушать, что там, вы там на чужом несчастье. да. Нужно продумывать. Все, все продумывать. Потому что женщина, которая собой не занимается, она думает, что она вот, вот уцепила и все, вот, вот прям, вот она вот хозяйка этого мужчины. Нет? Еще раз, никто никому ничего не должен. Да, есть мораль. Есть ответственность друг за друга. Есть ответственность за детей. Да. И потом, вполне мужчин, которые свободны, их полно. Но вот те, которые женаты, их чаще можно себе захапать. Захапали и что? Вот недавно консультировала женщина. Она уже два года находится в браке, в любовных отношениях с мужчиной, который в браке. Он там ей рассказывает. Встречаются они на ее территории. Он ей особо не помогает. Но она в него влюбилась. Он такой эдакий эланделон. И она рассчитывает, что он на ней женится. Вот она живет в этих иллюзиях. Поэтому встречайте с женатыми мужчинами. Это значит общаться. Это значит поддерживать какие-то дружеские, здоровые отношения. И не нужно вам думать о том, что вы там что-то разрушаете. Он принял решение, он сделал выбор так себя вести. А ваша задача быть разумной женщиной и думать головой. Да, да еще раз «да». Поэтому встречаться с женатым мужчинам, я знаю, многие женщины годами встречаются. Они зависят от этой любви. Они прячутся по каким-то там местам, где-то встречаться. Они живут все время в каком-то страхе. Они уже в зависимости от этой. И они унижаются. Это, это унизительно, когда э, ты прячешься, когда уже догадывается жена, когда тебе уже там знают, а ты все равно зависишь. Потому что это уже болезнь. Поэтому да, встречайтесь, только думайте головой. Зачем? Просто решить какие-то вопросы, да? Вы даете ему любовь, секс, то, чем он дома не получает. Он вам дает взамен то, что он хочет. Но при чем тут жена? Жена тоже должна думать, что если мужчина бегает на сторону, значит, что-то он, она ему не дает Эмоции. Мудрости, она не так умна, она истерична, она за собой не ухаживает. Думайте за не женщина, что если вы взяли своего мужчину и зацепили его на колечко, да, там полностью, то это не значит, что вы все успокоились. Я знаю, я сама женщина, я знаю, что такое, что такое быть, что такое быть женой, которой мужчина нас настра... наст... изменяет. Я это очень хорошо понимаю. Было время, когда я обижалась, когда я страдала, когда я прощала его, когда он возвращался. Но потом я поняла, что я ничего не могу сделать. Нужно принять вот таким, какой он есть. Боролась за него, да. А потом я отпустила, да. Сын страдал от того, что он ушел, от того, что он вырос без... По сути, с 10 лет он вырос без отца, и тот бегал от сына и не хотел принимать участие в его воспитании. Была, была своя история. Но я сделала очень хороший вывод, и за время работы с людьми, с женщинами, с мужчинами, поняла, что никто никому ничего не должен. И если мы с вами незрелые, не понимаем, как выстраивать отношения, как договариваться, какого мужчину себе выбирать, так кто нам доктор или какую женщину выбирать, да, дети при этом страдают. И не нужно никого проклинать. Не нужно, потому что вы свою, как говорят на Украине, свою пазуху, так говорят в Украине. Вы проклинаете в свою пазуху. Просто учиться нужно быть мудрой, интересной, самостоятельной, самодостаточной. Чтобы с вами было интересно. Чтобы даже он посмотрел на стол, а все равно пришел к своей любимой. Мудрой, красивой доброй, нежной, полненькой или худенькой, ну вот той, которой никто ему ничего на стороне не даст. Стремитесь быть такой женщиной, чтобы от вас не уводили мужчины. А уж если влюбился, если уж он, имейте мужество и чувство собственного достоинства, отпустите. Да? Поэтому встречайтесь, но понимайте, чего вы хотите осознавайте чего вы хотите осознавайте хотите за него замуж нет если понимаете умом что он не женится на вас значит не иллюзиями себя не кормите. если понимаете что он там уже отношения заканчиваются и вы понимаете что вам нужно чуточку подвести таким образом умно хвалить ту жену ни в коем случае не поносить вы просто, как мудрая женщина, ведете себя таким образом, чтобы он принял решение сам. Чтобы не вы были разлучницы. И никаких вот этих вот приговоров, приворотов, разворотов. Ребята, это все каменный век. Есть трезвый рассудок, есть сердце, есть душа, есть любовь. И вы в этот мир, и я, и любой из нас приходим для того, чтобы быть счастливыми. Счастливыми с собой, в с собой, в гармонии с собой. Счастливыми с тем человеком, которого мы выбрали. И он или она, это не, не, не... Браки создаются не на небесах. Браки создаются здесь, на земле, через людские умы, через людские сердца. Умение прощать, умение отпускать, это сюда же. Иначе, если вы привязались и держите, проклинаете, значит, уже умещаете. Ты такая всякая. Да, есть разные женщины. Есть женщины, как пирани, они умеют мужиков уводить, а тебе нужно быть мудрый, необычный, такой, как все. Побегает, побегает, вернется. Как мой побегал, побегал, вернулся. Потом снова убежал. Потом, в конце концов, мне надоело. Я его отпустила. И ни капельки не сожалею об этом. Потому что теперь я знаю, благодаря вот, этой, вот, этой, вот этим наукам, которые он мне дал, я сейчас стала другой. И мне хорошо с собой. Поэтому личные границы, свое «я», чего я хочу, мудрость, понятие над собой. Если он, ты его любишь по-настоящему, то значит, значит, что такое настоящая любовь? Это когда бы тебе хорошо от того, что твой любимый или любимая имеет счастье другим человеком. Да, это высокая любовь. Безусловно, не любовь. Поэтому мужчина не вещь, даже как и женщина. Поэтому, когда люди грамотно, с умом расходятся, мудро, и дети растут как дети, они понимают, что да, нужно отношения поддерживать, да, нужно работать над собой. Но у детей нет этих болей, каких, какие мы передаем своим детям, будучи вот этими, привязываясь, проклиная. Когда человек там не реализовал твои мечты. Эти имущество всякие, вот это вот какие-то ожидания. Я понимаю, что это не так просто принятно. к этому надо стремиться. Потому что душа ваша, моя, ваша, душа любого человека. Тогда развивается, когда ваше тело обретает вот эту зрелость человеческую, психическую зрелость. И детям по ДНК передаете. Угу. Вот почему. Встречайтесь с женатыми мужчинами. Но это не значит, что отбивайте их, там, еще чего-то делайте. Встречайтесь. А вы замужние женщины. Не думайте, что это ваш вечный, на веки ваш. Это все там придумано, чтобы вот тут вот мы не работали над собой. Еще раз повторяю, душа развивается и усовершенствуется. То есть ваш духовный рост тогда происходит, когда ваше материальное тело через ваш трезвый рассудок. Делает все необходимые шаги, чтобы стать гармоничной, целостной, психически зрелой Личностью. Это значит принимать, отпускать, улыбаться, печень улыбаться. Знаете, есть такое выражение, улыб, улыб, улыбайтесь печени. И продолжайте быть настоящим человеком, проходя через эти боли, обиды. Никто никому ничего не должен. Никто никому ничего не должен. Поэтому встречайтесь, но имейте трезвый ум в голове и думайте, что вы хотите. Временные какие-то вопросы решить, чтобы он вас, там, как папик, если вы молодая женщина, или вы обманываете себя тем, что он на вас женится, то вас сразу будьте готовы к тому, что вряд ли женится. А если хотите, чтобы жениться, здесь нужна отдельная тонкая работа, без манипуляций. А просто так поговорить, чтобы он задумался и принял решение. А вы свое время, золотое время, не тратили зря на женатого. Поэтому, если вам это видео чем-то зацепило, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делайте перепосты, делитесь Будьте благодарны. И я ожидаю тоже здесь шквал негативных э, каких-то комментариев. Я готова. Готова. Я психолог, психотерапевт, Надежда Новосельская. Заканчиваю это короткое видео. Приглашаю вас на бесплатную консультацию. Кому что нужно решить. 30-минутная консультация помогу разобраться и направить, что лучше вам и как делать, чтобы получить желаемое. А я с вами говорю до свидания. Ссылочка на анкету, да. 30 на 30-минутную консультацию, на курс, как выбирать мужчину. Тоже будет под этим видео. Встречайтесь женатого мужчины. Но да. держите трезвый рассудок. Пока-пока.